Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и многие почему-то <смех> спрашивали, почему нет а, влогов о таблетках. И сегодня на радость с тем людям, которые <смех> хотели узнать, что я сейчас пью, я снимаю это видео. А, в общем-то так, если кто-то зна хочет знать, почему я так поправилась, но типа не хочет смотреть прошлое видео, я отвечу просто, велик висяпин. Это препараты, которые вызывают увеличение веса. То есть они вызывают аппетит большой и замедляют вашу, обмен... и замедляют вашу обменку. Выбирайте вес, и это происходит очень резко, очень быстро. И у меня произошло точно так же буквально за два месяца. Об этом свидетельствуют мои растяжки на ногах, на руках. Вот, и это доставляет мне самой немало проблем. Сейчас я пытаюсь похудеть, пытаюсь разогнать свою обменку. А это у меня не очень пока получается, но я не, пере... <смех> не перестаю пытаться, в общем, да. Короче, после по последнего похода к врача, что мне назначили? Мне назначили сираквир, короче, теперь не 300 грамм, а 150 грамм. То есть мы ломаем 300-граммовую таблеточку. И к ней надо прибавить... Ой, господи, как же это называется-то? Хлорпротексин, по-моему, называется. Или еще как-то. В общем, это красные таблетки. Я вам сейчас их покажу. Думаю, те, кто их принимал или принимает, поймут, о чем я. Вот эта таблетка. Да, я надеюсь, ее видно. Если не видно, извините, пожалуйста. Я не могу по-другому показать. Потому что мне лень, как и лень тем, кто не хочет смотреть мои прошлые влоги. А теперь мне надо пить сероквель и этот хлор короче, на ночь. Вместе с кутиопином, с двумя таблетками, потому что кутиопин на самом деле тоже вызывает эту... Как, называется-то? Повышенный аппетит. И днем я стараюсь, ну, как меньше есть. Я считаю калории... То есть, я, допустим, ем гречку 100 грамм, там, да, ну, 5 раз в день, понемногу. Жую корицу, чтобы сбить аппетит. У меня, кстати, сейчас такое странное произношение, потому что я попыталась, короче, резко бросить, и знаете, что произошло? У меня, короче, опух язык, и он неделю, короче, уже с левой стороны ничего не сходит, не сходит эта опухоль. А все почему? <смех> Потому что левая сторона каким-то неимоверным образом натирается о зубы. И когда сплю, мне приходится закладывать ватный диск, короче, на язык, чтобы он не терся о зубы. Это немножко помогает, но все равно я просыпаюсь без этого ватного диска. Хрен знает, куда он девается. Может быть, я его ем, а потом возмущаюсь, что у меня обменка замедленная, <смех> а может быть что-то другое. Короче, не важно Вот В целом-то Что получается в целом Мы уменьшаем дозу сироквеля, То есть препарата, который вызывает у меня аппетит Мне еще флоксетин назначили Но флоксетин мне надо есть днем Две таблетки Две или три таблетки Вот. Но честно говоря Он у меня уже закончился А рецепт надо получать Идти и получать рецепт вот. Такие вот пироги. И я думаю, я вам буду говорить о том, как <laughs> мне удается, не удается худеть на этих таблетках. Если мне назначат что-то еще или урежут, я тоже об этом сообщу. Короче говоря, что я теперь делаю, я теперь не на вес упор ставлю, да, то есть типа не на изменение веса. Кстати, я делаю силовые упражнения, то есть ставлю акцент не на вес а на объемы то есть я просто беру вот эту штуку и ей замеряюсь пока результаты ну как не сказать что плачевные, но не очень хорошие но все-таки они есть и я надеюсь что мне удастся похудеть даже на таблетках потому что если мне не удастся пох похудеть на таблетках придется либо приплетать жиросжигатели либо отказываться как-то от таблеток, но тогда у меня будет проблема с головой, скорее всего, опять. Вот, как-то оно так, как-то оно так получается. И поверьте, лишний вес, он как бы мне тоже мешает, мне он тоже не нравится, и я делаю все, по крайней мере, все, что в моих силах на данный момент, чтобы похудеть. Надеюсь, вы меня и в этом тоже будете поддерживать, потому что с лишним весом мне очень трудно ходить на дальние расстояния, на дальние дистанции. не очень здорово подниматься по лестнице, потому что все это, это лишние килограммы, ты их чувствуешь, они мешают. В общем, я хочу вернуться в свой стандартный вес 50 кг, там, 48-50, и с объемами, как у меня были, в общем, вот спасибо вам за внимание <связывая> это первое видео можно сказать в этом году я надеюсь что картинка стала получше потому что я нашла зарядку для <связывая> софита и зарядила его эм, использовала петличку кстати говоря, да мы еще готовим одну песенку ну, пока нам под нее пишут музыку, я думаю, как-нибудь потом мы выкрутимся. Вот. Я надеюсь, что вы будете меня поддерживать, потому что, если вам будет нужна поддержка, я ее обязательно окажу. Мне просто стоит только написать об этом. Я общаюсь со всеми, кто мне пишет. Вот. И вам большое спасибо за просмотр. Простите за мой... Язык-говорок, короче, простите за видео. Ну и, в общем-то, всем пока.